И всем снова здорово, с вами еще раз на связи я Ванек, и мы с вами продолжаем проходить Бэтмен Архам Сити. Следующая серия будет, конечно же, Бэтмен Архам Ассалм, наверное, или Бэтмен Архам Найт, даже я не знаю, почему я так много говорю, я тоже не знаю. Следующий, наверное, будет Amazing Spider Спайдермен, вот, стали лететь на завод Сиониса номер два, потому что ну, мы на этом стали лететь на заводе, уже были, когда мы только начинали игрушку эту. Угу, мы начинали с вами со стали литейного завода, и мы сегодня и мы что что оканчиваем. Так, сейчас, сейчас тут написано прохождение, не открою только. Так, мне, мне так легче. Так, туннель, система охлаждения, перед ним, перед ним на канал, всегда выбираем лезвенный на, на, нажимаем на клавишу 5 бросаем его в воду, получит льдина на котором может стоять. Стоим на ледину, присаживаемся, проплываем на стеной. Под стеной. а Ляааа, это. Стали литейный завод, Сионис. Мы тут уже с вами были, ребята. Ага. Приникнем на столе литейный завод. Это уже пройдено и. И вот еще вот это вот. И нажимаем на... Да, на... Одном на... Так. Одном на... Надо на левый контрол. Так. Тут нажимаем на это на заморозку. На заморозку. Нам мистер Фриз дал ледяной удар. Спасибо ему. Большущие, шаги Ай, блин. На... Ctrl на два, два проделать и ночь а, блин вот так вот куда надо было то есть Гордон знает что такое протокол есть ааааа ай блин так так Устройся на специальный комбо стоя, критический удар нужно использовать сразу после предыдущего приема. Ага, улучшили, улучшили, улучшили. На эскейп, на эскейп. Like escape так. Вообще, мне надо сюда было бы. И так, так. Все, на F надо дальше. Нажать и ты вот... Видел ты видел Джокера? Джокера. Да, буроть выглядит, да, неплохо выглядит, не точно. Как-то так как Хорошо, что хотя бы... И все его еще раз облушаем и проводим серию ударов. 7 ударов из десяти. Добрый вечер, бойцы. Это ваш генерал Джокер. С крутой сводк новостей, что происходит в Вархам Сити события? Как видите, я чувствую себя намного лучше. По правде говоря, я чувствую Прям по. Прям подыхал. Ладно. Спустить. Отпустить. Спасти. Где Джокер? Кто подумал, что меня спас Бэтмен. доктор я спас или понятно отсталите на завод подашь машину держать ну понятно понятно конечно ай это хочу опять митроха мы опять с вами в метрополитене оказались. Не, не вдруг что гель нужен, а ледяной удар. Нужно, не, я понял, куда надо нам. Не понял. Так, нам нужно и сюда. Так, тогда куда? А, наверх! Наверх нам надо. Ух. Я ради чего? Ради трофея заказчика одного. Конечно. Карты стань конечной станции. Это кокоть. Ай. Я должен все делать очень быстро тут. Потому что еще и лед трескаться под Бэтменом. Во-первых, сюда это идет. Во-вторых, нужно. Так. Нужно колтин запустить за эту. Во-вторых, тут нужно отпиться, надо на контур присесть. А дальше надо так, как-нибудь вот сюда вот. Как мне кажется. Я что-то может думать, уже что надо делать дальше. Надо на другую сторону. Я понял. Я понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Жизнь. Батя жизнь прожил. Батя знает. Понят ли вы, Ваня? Батя никаком не уступит. Что они ему дали. Good evening. Protocol 10 will commence in 30 minutes. You all have specific orders for this situation. Follow them. Do you still need an answer, Bruce? I don't like this. Be Так в этом-то и дело, Брюс, что он должен треснуть Лев-контрул, так. Так, сейчас не не не не не не не мы посмотрим, что там так. Там не за что за и тут, не за что тоже, блин. Не, я должен... А, вот. Вот, дальше надо было. А, тут можно было... Так, дальше, блин, тростомёт. Да. янчика, какая... Какая тут жесть. Нет, ледяной удар, нет, не получится, тросомёт, тоже не получится, не получится, не получится, ничего структурирует. Шевровански тоже нет, нет, не, нет, нет, нет, нет, нет, так, не, я попробую управлять бетераном, посмотреть, что там дальше. А там дальше-то, вот на чё то слишком рано то слишком поздно поворачиваю нет я сейчас слишком рано так ну раз два три четыре пять Ай. не ну, там то же самое собственно что с что я с этой стороны ты видел так надо нажать на и так 0, 2, 1, 1 Так. Стоп, так. Тут рассеметом да используется. Не, я не понимаю, что надо тут делать дальше. Я не понял, конечно, надо, наверное, вот как бы вот сюда вот туннель системы эм, проникнуть настали. Соля... А, ну, не, не. М -м -м. так. А чё тут надо использовать чай? Я не понял. Я, честно говоря, так не понял. Брюс из сори. Немножко подожди меня. Так, так, играем. Так. Справляемся бандит. бандитом. Туннель система охлаждения. Д на пломби сидит бандита Бандит. что братья. Ч выражение? Не, ну это там и сделали. Так, это сделали. Так, прорывём нас справа по центру, спляемся крюком, попадаем в балкон. А! Значит, так. Так, впервые на льдине, слева заре. Не, надо начать эту миссию заново, потому что я тут, честно говоря, куда-то, видимо, не в те въебня, а не в те места. Так, то нафиг все мы так. Но Джокер Над которого висит Кандид Воликол, слаченный приспешком Джокера. джокеру. так. Начать с вами его, а потом добываем So we're gonna have to convince you. Look out! That man's here! Рабиан. Так. Мы не спасает нам. Ага, слышали уже это? И никто бы не подумал. Так, создаем льдину на воде перед, затем пускаем трацамет влево. Так. Там тросомт влево. Так, не. Мы... Именно. Так, трассамет. А мы плывем на льдине и как на бригантине и я понял, походу, было еще где не создать вот как я да, Чтобы туда, именно туда приплыли. Сейчас на левый контур ушнём, на левый контур приседаем так. Очень сильно хочу узнать, что там. Ай, блин, тут. Ну, на как на пригонтени. Пацан, И все, No, you can't think about it. I've hacked into the council CCTV. The council members are coming back. They don't look happy. They're telling strange that they're disappointed in him. That they never believed protocol 10 would need to be activated. But they gave him permission, didn't they? Good evening. Protocol 10 will commence in 30 minutes. You all have specific orders for this situation. Right. Follow them. That's Брюс, мне это нравится. Передиски. Так. Так. Переходим один над решеткой по кошелению. Перейти за так. Над котлом висит двуликий из фаченные. Эм. Приспешками Джокера. Так, сейчас. надо это перекрыть как это перекрывается так так так а потом льдину вот на воде теперь, куда туда на льдине закрываем клубы спара и сп а блин черт тут нужно нет не cool, бэтковича лед лед ледяной удар лед, лед, лед. а та так так тогда даже делать А, так делается это. А я б то не знал даже. Вот реально, ребят, я тут даже об этой механике-то и не знал. Наверное, забыл, как забыл, как забыть. И вот так. Плывем дальше на льдине справа, с кругом, попадаем на балкон, ламываем дверь у дверей, на навстречу девушку. Девушка... Так. Как... И двери взламываем так левый не только левый нужно левый control выход да так нет, тут нужно их процентов режим детектив тут надо а вот вот это вот эту распределительную коробку можно взломать Блин, да нет, да не. да не исчищи ты, а вот как. Отправляем батаранг, может. Я... Ай! Он должен был сказать это что ли мне? Правляем его в этот ранг. Так. Да блин, Бэттон не телпал. Я хочу на ту сторону перебраться. Так, будь вот не старушней. Брюс, я да я хочу на.. Управляемый бета <-ранкчо> Используем. А, блин, я не, я понял, тут это надо в одну... Блин, я опять промахнул, что ли? Ну ч ⁇ ты ж будешь тут делать с этим? С этим. О, не, практически попал, что? А, сядем поудобнее тогда. О, вс. Быра. Быра не кошкин. А, нужно было тормоз нажать. знаешь значит тормоз, а? В эту ранку держится ты... достаточно... Тащи... Ну вы это видели, что он сказал, а я-то не видел я просмотрел. Я подумаю. Да блин, батарасный, ни тшки Да блин. А зачем я вообще-то постараюсь попасться? А? Батаранг где рядом? Ааа, -а, нужно. Блин, так ты так бы и сказал убрю. Нужен ну, он 5, проблем батаран, а. Я ранг не выдержит. А вот. А, на. Наверное, надо было сделать. Я не знаю, как. -то. Я реально в этом не особо, как бы не особо сильно в этом уверен, но надо, наверное, сделать. Так. Ого! Бух! И оно открывается снизу, и все. я побежал. Так. Нет, тем надо беткогать. Может так присесть, беткогать. А, не, нужно... А, я понял, тут еще... Не. Еще раз нужно лезенным разрядом это. Упал. Ну иди туда я понял куда наверное нам надо почему я не знаю я не выстрелил туда Наверное, Ну, не знаю, может и не надо сюда вообще. Так. А здесь можешь подумать. а а, -а наверх надо! Здесь ран. Смертельный забег. Надо на X нажать, так. Вот так подключено всё к этому. Вот так. Сансквально стимулирует. Пока я не знаю первое слово, сеть готома цель мост. Ионис. Романс Ионис. Либо романс Ионис, либо романс Ионис. Ну чё, как маленькие детективы смогли угадать? Ай! Вы ЧЁ?! Это ты, извини. Right. Ничего, вы в безопасности. Тебя повезло. Я могла убить тебе и тебя! Поверь, доктор, если что-то серьезное вознафед на меня двигаем, шансов измениться у него нет. Я сделала, как ты сказал, дашь подражал от глаз, слушала. Они расставят какие-то штуки на полу за тень зале. Я не знаю, что это такое. Like Кажется, Джокер хочет остановить меня с помощью у него получится. Похоже, что я беспокоюсь. No. Беспокойся, нет, но Very... выйдет ужасно. Выглядишь ужасно. Не волнуйся me. меня. Возвращайся туда, где прятались, прятались а я I'll разберусь с минами. <laughs> я! Я имею в Я Вчера как сегодня Джокер богу, Я имею в виду, она чем О, мистер Почему Опять же, стали лететь на завод, ага? Были уже тут, знаем? Видели? Он вернулся! Бывали на этом месте, помню. Кто-нибудь, он, он тут, он опять тут. Помним, были тут. Моё. Эй, Бэтмен, ты разобрался с ними? совсем никак, человек, которому вас жить несколько часов, неплохо. Скоро увидимся, умирает нетерпение. Ай! Протокол 10. Через 20 минут. Так. посмотри, что тут. Потому что тут я с этой девушкой встретился, я тут её Не Могу сказать, какое. Yes. Так. Так, я, а я тут. Так. So Сюда. Ну да, сюда надо идти. Опять же, надо сюда, скорее всего, надо будет мне как сюда перебраться. Конечная станция, это карта из Стани. Из я это буду очень, пожалуй, что. Могу я открыть дверь? Ангел. А что хочешь взять? Тут Харли, Квин есть и этот. кончен поэтому я не могу пока что отсюда выйти. Aha, too bad. посмотри, кто это. Что тебе надо, би Хочешь нож в не повернуть? Паляй, мне плевать, я тебе ничего не скажу. Даже про Турграй, что Джокер крал фриза и запер бойлерной. Не смей! А, не, не, лучше лучше вытащи, потому что она прикольнее, когда она говорит, ага. Ага! Так приятно, девочки, беззащитную девушку. Ты про себя, Харли, беззащитная? Кто тут убежит, уж беззащитная, а? Так. А? Не, ну ладно, открыли рот. Открыли рот, так скажем. Харли. Ага. Так. Стоп. Икс. Режим детектив, так. Сюда. Так, идем сюда. Так. Один трофей загадчика. Так. Харли Квинтам. там. А на ту сторону, так, там еще один трофей Ридлера, но он, наверное, нужен не нам, а... да, он для женщины кошки. Так, на так. нет, не, надо на тап. так, так. не тут надо наверх тут надо вот так наверху тут вот так тут надо вот сюда бежать не тут нужно конвейер запустить так и мы снова с вами тут ребятки да как давненько я тут не был на самом-то деле очень так ну В большом зале устранива Джома Дитнус. <звы> да. А блин. Так, стоп. Я еще в главном зале тут не был. Так. Так. Сенсора. I'm too close to fire I'll be crushed Ты ж доктор Харлин Квинзель в прошлом. Ты должна быть, ну, не знаю, как, как мне кажется. Ты должна быть немножко осмотрительнее. Тем более, если учесть, что Бэтмен может тебе по лицу заехать. А, тут я ради чего? Ради трофея загадочника, ага. Дел первым лицом. Так. Дел контроль, дел контроль хотел. Так. Икс. Так. Парли тут. А, вот я вот собственно вот это вот и хотел тут сделать. За это дверь еще одна дверь. Так. Ну и я нашел кратчайший путь до сюда. Кратчайший путь до плавильных камеры, ага. Контузил об этом не по-силам, не по-детски, ага. Да? Хотя мы тут с вами, ребята, и занимаемся откровенной пигнёй, но... Все же делаем то что-то нужное, наверное, кому-то. Хотя, не знаю, кому.. Не опасно не входить. А если опасно не входить, написнуть, то это значит процентов туда надо войти потом. Будет как-нибудь. процентов потом надо будет туда как-нибудь зайти или сюда хотя бы так конвейер уже я этого снайпера в стране. Ну да. Трофей хочу у тебя, очень сильно. Торта, так, мотор. на <iend> Ладно, ладно, пофигу. Останавливаемся. Хорошо сказала. Тут-то горя-хоре. Так, стоп, это что у нас такое? Так, это на конверт. Так, он сказал прекратить, прекрати, прекращаем. Я честно говоря против Харли Квин ничего ничего против ничего против не имею. Ну, вот в чем дело, и характер, конечно. Вы слышали? -то? Актор был Мит Стрэндж Что за... Что он... Сколько он нам выдал в начале? Я надеюсь, что-то... Эмб... Вот старинахарф Берегись-то, Бэтнанд Я ещё истописел, типа, что я сейчас здесь сниму. Очистите зон, чтоб продолжит. Так. На Х, так. А, там ещё трое? Блин, а я тройной удар себе не прокачал. Ну, ладно. Новую систему добивания, кстати, я не прокачивал себе. Да, мне все равно, как бы, у меня и так так. Если они там были, то значит, они что-то защищали, а что это... А, да, то есть тут же Джокер и подсказ для дураков оставил. А сюда? Джокер! Где оно? Хорошей манеры ничего не стоит, Бэтмен. Вспомним про волшебное слово. То есть, если ты хочешь излечиться, то нужно всё же попросить об этом. Uh -uh. Похоже, надо получить тебе уважение. Ты не можешь научить, Джокер. О, uh, oh, брось. Всегда есть чему научиться. Начнем... Как соскать беду на свою Зен? Всем простых шагов. Освободить <laughs> ринг первых. Бой, босс. Только ты и, и я, Бэтмен. Не сделал. По честно. Меня? Я имею в виду этих ребят. <связь> Каких ребят? <связь> а этих ребят, Джокер, yeah. ты черт, ты, ты нечестно поспаешь, Джокер мне. Надо бить такие лпалки, я не знаю. В, А С и Эту серию я назову бой с джокером. Просто. Все, Джокера добили. Чего ж ты ждешь? Это пос... Есть последняя просьба? Как насчет шутки? Как насчет сделки? Отпусти его. Возьми меня вместо него. Шучуй! Да здесь я, здесь, Талия. Что ты делаешь? Я представляю великого раса Льгула, главу демона, старшего над Лигой убийц. Какие громкие слова! Освободи Бэтмена, и мы отправим тебе секрет бессмертного. бессмертия. Не делай этого, Талия, он станет непобедимым. Что выходит, она говорит правду? Бессмертие? Мы договорились. Нет! Даже замолчи ты! Извиняюсь, ребятки. не занят. Алло. Привет. Привет? Да, нормально. Ну, дома? Я дома, я просто играю в игру одну. Для ютуба прохожу, как бы. Ну и, -и, -и, и... Каком вернешься? А, ладно. Ну да. Ага. Ладно, масса баб, с Мама, конечно, не согласен. Извините, ребята, просто очень важный телефон заново был, ну и все. мы еще не закончили плющ, я не сказала, как мне же акции ты, но я не виновала. Ты их не поливала, ты обещала их поливать, а теперь осталась только одна, только одна и в том и в тот хранилище Стрэнджер. Ну, тогда как ничего сделки? Может, нужно про них хранить стрэнджер, а ты можешь мне помочь. Помоги мне добраться туда, и я достану цветочек. Идт. Мне нужно было бы убить тебя. Идет. Будем целоваться не будем? Вот жестко какая. Брысь! Пошла no. вон. За женщину-кошку сейчас играем, бля. За, да, за женщину-кошку, за Селину. За Селину Харли играем, короче. А это и забыл, что за женщину-кошку тоже надо играть. И я забыл, какая она быстрая, резвая. А, реально, забыл, какая, что она очень резкий персонаж на самом-то деле. Сапон бы мне раз навсегда, что Селина Харли очень резый такой персонаж. За нее играть? И что, с ним тебе нельзя? С него кто-то ракеты. это и забыл, что она очень рез персонаж, женщина-кошка, ага? Про это я думаю-то. Нет, так не думаю. Я забыл, что. Реально забыл, извините, ребят, что Селина Хардли это то бишь наша женщина-кошка, она очень активный персонаж такой. Из нее играть как? девочка. Извините, я успел только что прочитать. А, -а, -а вот как! The <соспособление> ah. nice work, Склад конфиската. Ладно, Sometimes... вот хранить. Кажется, обычная система защиты с тремя карточками. Ну не, ну неужели никто начнет? Ну, Так. А, не, я понял. Три ключа охранника Тайгера... Тайгер... А, я второсипенное задание пропустил. Нужно украсть у них три ключа. И при этом нужно действовать как Ассэйшн Крит. Аля Браток Ванюк ассасин беззвучный убийца. извините ребята я за бед уже прошел а за а как проходить за селину я сейчас честно говоря даже не думаю насчет этого На кошку? Невозможно. Возможно, это не как тебе велить сердцем. Одно нашли. Одно нашли так. Thieving ends now. Склад закрыт. Продеть ключи так, чтобы инкогнито было. Не, надо сверху, не кажется Реально, ребят, наверное, надо сверху Мне кажется Один так без карточки, второй с карточкой сейчас сюда придет, а третий там идет. ну а у них сейчас персменка идт, ага. карточки, как минимум. Next stop, Просто храме. А сейчас может не по стелсу. I've got the Так, ну посмотрим, что тут происходит. А тут меня тут нога под, побаливает, и самое главное не в том месте, где должна была ледь. Селена сейчас начинается лютейший стрелс. What's wrong with you, Selena? Trying to leave without retrieving your precious loot from Strange's vault? What are you waiting for, Selena? You've got the keys. Get your ass to the control room and open that vault. I Will enjoy dissecting your brain is Kyle um. I need to steal the key cards from the guard City is impossible, ага, знаю, блин, Хьюг Стрэндж, спасибо за расяснение. коровским подвигом Маха. не ну первое то мы с вами нашли где а второе как all the keys. Next stop, the security room. Так, я, благо, с Брюсом научился, что надо надо. А, мне нужно на склад конфиската попасть. как-то попасть я пока что понял наверное или наверное вообще нет еще двое У Селина, благо, таких штучек-примочек плюс нету. И это очень и очень нехорошо. В лаконфиска там. А мне-то в другую сторону нужно. Так стоп, надо, надо, надо, Сюда. надо. Сюда. Надо, надо, Сюда. Нет, здесь другой. Сюда. Ну, походу сюда надо Раз если за Бэтмена Брюса Уэйна надо было, ну, ну немного, но можно было покрошить черепа врагов, то за Селину Харли играешь ты, ну и какой надо. Думаешь, такое что надо? Я же. Красная кошка. Ну, короче, мы с вами, ребят, мы с вами прошли компанию Брюса Уэйна. Сейчас проходим компанию Селины Хардли и той женщины кошки. И поэтому давайте, ребята, всем до скорых встреч. Увидимся в следующих видеороликах. Пока-пока. До скорых встреч. Ребятки, увидимся в следующих видеороликах. Пока-пока. Ой, блин. Пока, да, ребят. Давайте, до скорых.